Сами этот, всего, расчёт, то есть, ну, да, никак. вы да. Вы знаете, это я так скажу, эта методика молодая, она связана с арабскими цифрами, которые появились, а значит, появились она только лишь в средние века, не раньше никак. И сам, сам процесс нумерологии, это тоже достаточно молодая наука, но, скажем, гораздо моложе, чем сами руны. Просто когда-то маги, изучавшие этот вопрос, увидели взаимосвязь, как когда-то маги, изучавшие вопрос, Вопросы, например, тех же природных явлений увидели свою, эту взаимосвязь с движением светил. То есть это процесс эволюции, развития магического мастерства. Методика сама расчета прекрасна потому что она абсолютно включает в себя все аспекты, которые нужно включить, в том числе и систему древа Игдрасиль. Раньше, понятно, такой методики не было, и древние скандинавы этого всего не высчитывали. Были жрецы Годи, которые по своим знакам, по, по своему контакту с богами, и с силами, которые их вели, запрашивали информацию, получали ответы в определенное время, в определенном месте. И читали они человека немножко по-другому, да, так как мы уже, к сожалению, не можем. Но взамен нам дам другой инструмент, знание математики и система расчета. Поэтому лучше всего, если вы будете при толковании рунического кода своего, опираться на свои собственные ощущения и знания, чем на чужую точку зрения, в том числе и на мою. Поэтому мне бы хотелось послушать, как вы расшифровываете свой собственный код. В принципе, со вчерашней вашей трактовкой соглашусь, но еще не до конца, честно говоря, разобрался по причине того, что это слишком общо. А вы знаете, вот как в этом отношении ритуально считать руками, оно правильно. Да. Помощь программы современных технологий она лишает весь процесс магического прикосновения и ценность информации, которая приходит с каждой высчитанной руной, она умаляется. Попробуйте все то же самое руками. Да, знаете, у нас просто есть, есть такое правило, оно очень здорово работает, когда совсем в тупик сознания приходит, когда уже просто ступор и коллапс. Покупаешь дорогую бумагу, перья, и чернила, настоящие, зажигаешь свете и садишься писать. И пишешь, пишешь, пишешь, пишешь, что угодно, мысли, стихи, конспекты свои переписываешь. Но переписываешь именно так. И через какое-то время, через это действие, ритуальное действие, сознание будто бы освобождается от пробок, которые, в которые там зависли. Вот важно научиться видеть в, этих, в этой древней ритуалистике смысл. Печатать, безусловно, проще на компьютере да, и читать электронные книги тоже проще. Но если нужно прикоснуться к чему-то настоящему, то лучше все это дело выключать, в том числе и электричество, зажигать свечи, покупать чернила, пергамент, писать, писать, писать, писать, писать. писать. Как метод. еще вопрос можно? Здесь, речь идет больше о личных вопросах именно личного года. А вот скажите, когда ты видишь код другого человека, какую информацию это может дать, то есть каст, его способности, ну, задачи, все это очевидно становится. Да, есть, что... да, при должном навыке, по крайней мере. Первая руна она, она неизменна, она подложкой накладывает на человека сознание. И чем старше человек, тем в большей степени проявляется эта самая подложка. Природное качество, которое не убавить, не прибавить. Вторая руна, естественно, будет говорить о том, что он должен приобрести. И вы, посмотрев на него, какие качества сознания, посмотрев на этого человека, можете легко сказать, а справился он с поставленной задачей или нет. Если он справился, молодец. Он труженик, он с головой, он с сознанием, а если нет, значит, он лентяй и И дело с ним иметь нельзя, потому что если он подвел самого себя, то вас подвести ему проще простого. Ну и так далее. Смотрите с этой, с этой позиции. Ладно, спасибо. Угу, хорошо. Я Почти то же самое, что у Андрея Тёка, чуть наоборот. да, так. <посмех> ну, фамилии <посмех> ну, <посмех> ну, что логично. Я, я теперь понимаю, <посмех> А после того, как вы сменили фамилию, насколько резко все изменилось? Что... Uh -huh. И какой же получился? работать это достижение своих целей кстати говоря я заглянула еще на объединение этой руны я там не нашла как раз ее. я поняла, что в не, не, не совпадаете вы с этой руной она на вас обиделась и ушла да ну, в общем, не прийти к знаниям, прийти к пониманию. Да. Понятно, что ломка, да, здесь третий, второй вариант кода он вообще не настаивает на ваших контактах с людьми и на изучение психологии тоже. Как раз наоборот, он устремляет вас к одиночеству, к самосозерцанию, к наработке воли, наработке собственной правды умение эту правду достигать и отстаивать, в том числе и путем военных действий, в том числе развитие мужских, неженских качеств, мужских типичных мужских качеств. К тому, чтобы ансус, канал, по которому вы будете черпать информацию, знание пути себя и других, был проявлен очень-очень сильно. Руны у вас очень сильные. Я хорошо бы, в общем-то, чтобы вы научились им соответствовать. Я вам желаю это. Савила Эвас-Беркана. А, видимо, пришла, с, думаю, с какими-то алгоритмами победы, да. с какими-то... Мне кажется, и чувствуется, что с немалыми правами. Но вот угу. правильно реализовать их в жизни, прислушаться к себе, делать дело, двигаться, умение, угу. может быть, даже вскочить на этого коня, ну, это я так вот, угу. образно. Передвигаться по мирам, чтобы, чтобы дало что-то такое плодородное. Да? Да. Что-то чтобы родить, может быть, в этом мире. Ну, родить я имею в виду, там, не знаю, от, от идеи до... до... всего чего угодно. Да. Может, да. Да. Да. Да. Ну, Совершенно можно. верно. То есть ваши алгоритмы победы, которые вы по праву вынесли из прошлой жизни, должны, во-первых, помочь развить вам ваше сознание, потому что в прошлый раз вы победили. Но, а, очевидно, это для вашего разума, для вашего духа, для вашей души ничего не дало. То есть вы просто победили. Теперь вы должны все это приложить относительно самого себя, и в результате такого приложения в этом мире должно появиться что-то новое. Какой-то росток, хотя бы росток. О плодах мы не говорим, хотя бы росток. Да, то есть посадить зерно, успеть, успеть придумать что-то такое, чего до вас не было, но, согрета солнцем вашей победы однозначно даст плоды. Потом. Обязательно потом даст. Очень хороший код. Замечательно. Так, ну давайте тогда расшифровывайте его для меня. Ну, угу. немного для меня было это неожиданно, угу. потому что ингус ⁇ это реализация. Я всегда думала, что мне чего-то не хватает, mm -hmm. какой то доработки себя, чего-то там еще. То есть при, пришла уже с готовыми, всем готовым, надо только реализовывать. Mm -hmm. а, и получается, как развивать себя, реализовывать. А, и интерес мира, что мир ждет от тебя. А мир ждет от меня, что я пойму, что мое самое главное выкристаллизованное mm. в этой жизни. Видимо, на реализации должно выкристаллизоваться главное такая mm -hmm. да. Принципе, да, только а, хорошо абстрактно только, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте, давайте попробуем отойти от абстракции. Ну, скажем так, далеко-то мы от нее, конечно, не уйдем, но попробуем ее немножечко приблизить. Смотрите. Руна судьбы Ингус, руна личности Ингус, золотая руна Исса. Здесь есть прослеживается сразу в этой тройственности потребность в некоем постоянстве, что и фиксирует руна Иса в самом конце. По сути Ингус дитя природы из мира Ванахейма. Связь с природой изначально от рождения колоссальная. Но попав в мир людей, в мир урбанистический, да, как сложно сохранить себя? Как сложно остаться верной своим душевным устремлением, своим первичным идеалам, своим чувствам, своей потребности быть в неразрывной связи с этим миром природы не, не, не разотождествляя себя с ней. И вот качество личности, которое э, надо проявить, это те же самые, с которыми вы пришли. То есть остаться неизменной. Сохранить верность своей силе, своей силе, которая за вами стоит, своей природе, ни в коем случае не подменять ее. И вот если у вас это получится, ИСА как конечный результат, как право, как метод, как сохранить себя. В этом мире, в мире чужеродном, в мире людей, машин, зверей, имеется в виду в человеческом обличии, как сохранить себя, как не потерять себя, как не разрушить себя, не стать иной тем, кем вы не являетесь. Доброго. Вот я бы, например, ваш кот увидела именно так. Никогда не изменяйте своей природе, природе связи и связи вот с этим миром, миром природных духов, миром... Об одушевление, обожествление природы. И uh -huh. постарайтесь своим детям передать те же самые знания. Знания, как чувствовать природу не как человеку, а как части этого мира. И это будет очень здорово. Если вы сделаете, то вы свою расу, своих, своих родичей, своих соплеменников ванов усилите очень. Uh -huh. это очень Меня тоже воодушевляет. Спасибо вам большое. Отлично. Манас, Урус и Ингус. Прекрасно, от человеческого к природному. Человек пришел в этот мир, человек, ты пришла в этот мир, и мир этот не твой. Чувствую, Тысяча живых и неживых здесь живет, да, и прийти сказать, я вот человек, извольте, да? дать мне мой ингуз, положенный мне по закону, что-то не очень сильно получается. Здесь нужно как-то договориться с Землей, чтобы она тебе предоставила свое собственное место, свое собственное пространство, и она тогда тебе даст твой ингуз по праву. Вот когда-то в стародавние времена было такое правило, когда король, Древний входил на престол, когда он вступал в право власти, он должен был пройти через ритуальное бракосочетание с землей. Земля сама выбирала себе мужа. И того, кого она себе выбрала, тот и король. Если кто-то там другой придет и скажет, я король, он сказал, докажи, я вот прошел через бракосочетание с землей, а ты нет. Поэтому у меня прав больше. Правами наделяет земля, правами получать ингуз, правами получать плодородие, управлять землей, управлять другими людьми. Все искусственные потоки, она их не видит, они где-то там, как корабли, которые, самолеты, которые пролетели в небе, остался след, и который очень быстро затирается, да, она не видит это и не чувствует, но все, что происходит на земле, она видит и чувствует. И вот здесь должна быть как бы право, она должна тебе дать право, на, чтобы ты жила и кормилась с этой земли. И вот у Рус это не просто завоевать ее, да, это не, здесь нельзя воевать. Здесь можно договориться, то есть по, получить ее силу, которую она отдает добровольно. Человек. Человек. И вот те же легенды рассказывают нам, что когда-то такими мужьями Земли были только боги. Боги спускались на Землю, договаривались с Землей, выходили, ну, вступали с ней в священный брак и творили здесь свои цивилизации. И так было несколько поколений. Но все эти... Поколения, все эти браки, все эти проекты, они все заканчивались катастрофой. И легенды говорят, что было как раз четыре катастрофы. Четыре катастрофы в этом мире сначала огнем, потом водой, потом землей, потом ветром. Все это разрушалось. Разрушались цивилизации и браки расторгались. И вот в пятый раз пришел человек. Человек. Миль звали его. Миль товарищи. Зашли они на ирландскую землю, сыновья Мили, так и назывались они, он был человеком. А до этого правили боги племени Туата, Туата де Данаан, сыновья племени Дана. И земля договорилась с человеком, что теперь он будет ее мужем, не боги. И все проекты, которые может вести, вести боги, они обязаны теперь согласовывать с человеком. Человек по праву берет силу от этой земли, являясь официально мужем ее человека. Договориться с землей, это вступить с ней в священный брак. Причем в данном случае мужчина, женщина роли не играет. Женщина как раз напротив всегда выступала от имени богини земли. И вот в той же Ирландии, например, была такая королева Маха или богиня Маха. У нее было семь мужей по преданию, и она говорила, тот не король, который не женат нам нет. То есть она была из рода кореганов, она была из рода э, племени Земли, и по закону, если кто-то захотел, хочет быть королем на этой земле, он обязан был жениться на представительнице рода Земли. Вот, вот, такая, вот такая вот легенда, описывающая нам о том, что и у Земли надо получать права. И эти права дают Рус, если он дает тебе силу. Он тебе даст благоденствие в этом мире, и ингус будет. Если Урус тебе силы не дает, ты можешь рассчитывать только на ансус, на потоки отца, на потоки космических сил. Но Земля может тебя не принять, совсем не принять. И вот твоя задача сделать так, чтобы она тебя приняла, то есть почувствовать ее. И научиться пожинать с нее определенные плоды, те, которые она даст тебе собрать. А это, это почувствовать, это понимать, что для нее сейчас лучше. Для нее, не для тебя, не для рода человеческого, а для нее. Чувствовать ее. Здесь надо сделать краше, здесь убрать, здесь прибрать, здесь построить, здесь разрушить. Вот, вот она так хочет, и я это слышу. Такая вот способность быть проводником. Ее проводником ее воли.